Прекрасные блюда для вегетарианского и диетического питания дополнит и разнообразит каждодневный рацион, здесь я поделюсь рецептом и покажу, как приготовить драники из моркови, полезные и сочные. Это прекрасное блюдо дополнит рацион и разнообразит кухню вегетарианца и мясоеда, приготовив такие дранки, вы накормите семью вкусной и наполненной витаминами пищей, Готовятся драники очень быстро не требуют особых ингредиентов, даже начинающая хозяйка легко с ними справится, это необыкновенно витаминная полезная пища. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Перед тем как приготовить драники, тщательно промойте морковь и очистите ее от кожуры, натрите морковь на крупной терке, можно измельчить ее в блендере. 2. Подготовьте емкость для фарша, выложите морковь в емкость, всыпьте зерна пророщенной пшеницы, добавьте ржаную обдирную муку, кунжут, посолите, в емкость добавьте яйцо, все положенные ингредиенты перемешайте, должна получиться условно однородная масса. 3. Разогрейте сковороду, налейте на нее растительное масло, аккуратно раскладывайте на сковороде драники, формируя оладьи, старайтесь. Чтобы каждый драник лежал отдельно, не соприкасался с остальными, прожарьте хорошо с одной стороны, переверните, продолжайте жарить, перевернув на другую сторону. 4. После приготовления одной порции драников, продолжайте жарить следующую, при необходимости добавьте масло, хорошо блюдо подавать вне поста со сметаной, отлично к нему подойдет и грибной соус. Ставим лайк и подписываемся подписывайтесь комментируйте ставьте лайк или дизлайк ингредиенты морковь 1 килограмм мекар жаная 0 5 килограмма куриное яйцо 1 штука проросшая пшеница 1 столовая ложка кунжут 1 чайная ложка соль 0 5 чайных ложки подсолнечное масло 1 столовая ложка количество порций 3-4 спасибо за просмотр подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До встречи на канале.